Меня зовут Вика и сегодня будет необычное видео на моем канале. Сегодня мы будем переделывать мою комнату, а точнее дополнять ее. У меня есть одна белая пустая стена, которую я хочу заклеить фотографиями. И то, как я это буду делать, весь процесс я сниму на видео для вас. И я надеюсь, вам понравится эта идея. Ну а перед началом видео не забудь подписаться на мой канал, поставить палец вверх под этим видео, а также подписываться на мои социальные сети, такие как Инстаграм, Лайф Инстаграм, профильный, Facebook, Twitter, ВКонтакте. Добавляйтесь друзья, с удовольствием с вами пообщаюсь. Также совсем скоро я улетаю в одно интересное место, поэтому напиши обязательно в комментах, хочешь ли ты влог из того места, куда я полечу. И какой Именно, то есть, чтобы я во время путешествия выкладывала ряд влогов, или же в конце, один или два. В общем, напиши в комментариях, я жду твой, твой комментарий внизу, и давайте начинать. Для этого нам, конечно же, понадобятся распечатанные фотографии, также двухсторонний скотч, ножницы и надпись Dance as Lifestyle. На самом деле идея безумно простая, я расклеиваю фотографии так, как мне это нравится, и в центре пишу надпись «Dance as lifestyle». Я выбрала специально фотографии из моей танцевальной жизни, конечно же, это не все, я выбрала те, которые мне нравятся больше всего, и которые связаны с моим коллективом, с моей танцевальной жизнью, и это очень круто, и я плакала над всеми этими фотографиями, когда их распечатывала, смотрела, выбирала, это очень мило, и вообще получилось очень классно, мне безумно нравится эта идея, я надеюсь вам она понравится и вас она вдохновит или просто поднимет настроение, я буду этому искренне рада.